Чтобы продолжить работу с отложенным чеком необходимо нажать на кнопку «Продолжить чек». Откроется форма «Выбор чека». В полях «С по» по умолчанию отображается текущая дата. Согласно установленному периоду в табличной части формы отображается список отложенных чеков. При необходимости этот период можно поменять, нажав на кнопку с изображением календаря и установить необходимую дату. В списке необходимо выделить отложенный чек и нажать кнопку «Выбрать». Тогда система автоматически заполнит всю информацию о составе чека. И можно приступить к дальнейшему оформлению чека, либо пробить текущий чек.